добрый день дорогие друзья с вами Амакары. сегодня я попробую помонтировать ролик ой ой извиняюсь не ролики а сегодня я попробую создать какой нибудь там не знаю, можно сказать даже 5 секунд ну короче не 5 секунд но что нибудь мы с вами попробуем сегодня слепить в этой программе под названием Audi City. А, попробуем какой нибудь музончик там трек значит ссылочку в описании я оставлю на этот на эту программу значит давайте мы с вами возьмем для начала музыку да на которой будет основаться мой клип. Клип будет 5-секундный, наверное. Так. Вот эта музыка. Так. У меня с этой музыкой был связан первая короткий метражка. Перемещение. Вот этот музыка. А зачем я папки закрыл? Ладно. Так, <свеч> можем прослушать то, что мы с вами слепили. <свеч> так, все, стоп, стоп, стоп, все. <свеч> так, и нам нужно еще. А, ничего себе. Чать для записи звука может быть здесь есть что-то типа записи, записи звука так начать мониторинг я чтобы начать мониторинг а все и ч ⁇ А что случилось? Так, что-то у меня баганулась программа. Программа для записи звука. Лучше программа для записи звука с компьютера. Так. Что-то у меня как-то логанула система. Я не знаю, что у меня-то... Короче, ребята, я принимаю решение перезапустить программу. Так. И вставить сюда звук по-новой. Так. Угу. Вот загрузки, Переносим. Сворачиваем. Проверяем музыку. Да, все отлично у меня работает. <свят> Значит, по поводу программы для записи звука. Ой. Ладно. Тогда можно что-то сделать плохое. Микрофон для чего здесь мне нужен? Так, давайте рисовать тут. Так. <свят> Мне интересно реально, как тут записывать звуки. Раз, <звук> Как он работает? Уровень записи. Капец, сейчас я разберусь. Берем тетрадочку ненужную, <звук> да. Открываем ее и... И... И-и-и-и. И, и, и, и. выливаем из нее центр листочка. Я уже что-то там надумал с музыкой. Да? Так, это у нас громкость? Да. Слушайте, что я напридумываю. Получилось. <проб> да, такой, вот, такой вот да. Так, ну короче, то, что мы сейчас с вами скачивали, у меня, конечно же, возвращалось. Ладно. Так, открываем. Ладно, ребята, я сейчас буду ложиться спать. Я сейчас буду ложиться спать, потому что уже все должны давно легли. Уже до ну, а 12 ночи. С вами. Ну, короче, я смонтирую ролик. Давайте, ребята, ждем завтра. Всем доброе утро, дорогие друзья. Ну что же, мы продолжаем писать песню. Это время 10.17. Впервые так. А, не, не впервые. Я, например, вчера тоже в 10 разнусь. Так, да, ладно, запускаем программу. Наша сохраненная запись. Значит, у меня в тайнике в моем Ну, под клавиатурой. Лежит бумажка с текстом. Я вчера написал текст. И мне он очень понравился. У меня еще такой красивый почерк тут. Так, нажимаем ОК. Прослушиваем. того, чтобы у меня при записи не было никаких лагов, багов вот этих вот да заминочек. Так, мы запускаем с вами программу. Ой, не надо мне вот это. Так. М -м -м, это что такое? Ладно, неважно. Ой, ребята, извиняюсь, не разомнулся. Так, все. Вырезать тишину, серьезно. А да память. Так, давайте, вот сюда вот ставим кнопочку. Так, вот так. Я не подготовил текст. Так, все, начинаем ух, страшно. Что, -что я написал? Что, Что А это кнопка Красная Успели. да хорошо, как вам Главное тут поработать. А, я при записи это... О, господи. Отлично, мне кажется. Я записал, короче, ребяточки. Ух. Так. Это мы с вами, все удаляем. Очень много... Заминочек, да? Ничего страшного, они у каждого бывают. Удаляем это все. Да. Мне хочется узнать, где находится корзина. Ой, ой, ой. А где корзина находится? А господи, вот так подтверждаем. Все, ребяточки. Так, все отлично. Так, ну прослушиваем и сейчас это оказывается не тот файл. А где он? А куда делся тот файл? Весни. Ну что, серьезно, что ли, а? Куда? Нет. Ладно. Хорошо, хорошо. Перезапишем. Отлично, мне кажется, хорошо. Ну, хорошо, мне кажется, хорошо я записал. Так. Давайте мы сейчас это сюда заталкиваем. Ох, ты ж, ничего себе, я прям под музыку попал, Подпишись ты на канал и лайк. Нет, чуть-чуть я пододвинуть. И тон я что то повыше взял. что то Подпишись ты на канал и лайк скорее. Безулепи комментарий, напиши, колокольчик, не забудь, что тебя любимый друг. Подпишись ты на канал, очень ждал давно тебя. Не забудь про кнопку красную. Mm. Ну, да, вообще, вообще вот не профессиональный звукомонтажер. Ай ну поэтому вот нормально. Можно будет там обрезать. Так, я чихнул. Неважно. Так, все в принципе. колокольчик не забудь. Жду... Так. колокольчик не забудь. колокольчик не. Что? Пиши на канал и лайк, скорее внизу, лепи комментарии, напиши, колокольчик внизу. Не, давайте перезапишем. Надо перезаписать. Короче, ребят, не буду... С это... Как это там называется? -то? Не буду таким человеком, который сдает всю информацию, да? Спойлером, вот, не буду спойлерить. Вот столько вот у меня было попыток, да? Да, э записать... Есть нём. Мой компьютер в шоке, мне кажется. Да? Потому что, ну, от такого не быть в шоке, это нереально. Так. Это еще отметить, вот это отметить, вот это отметить. И вот это отметить. Нет, не нет. нет. Все, нажимаем delete. О, Господи, наконец-то. Наконец-то. Ой, я удалил же клип. Мой. А, так у меня все Нажимаем, наконец-то, файл, экспорт в mp3. Нарабайте на, на рабочий стол. Так, ну так. Я знаю. А я так как хотел. Так, поехали исполнитель так название трека пишись на мой канал слушайте вот ни в каких программах для звука нет такого вроде бы название альбома мой канал номер трека 104 42 пятьдесят двенадцать да. Год. Так, жанр. Мы. И... Да. Пискиги. Пиздчики. А, да? Серьезно? <laughs> так, ну давайте тогда джаз выберем. Опера. Джаз-поп. -дж -по Джипоп. Хм, вокал. Спасибо за поддержку Ой, любимые. Окей. Подожди. Ты экспонтировал, что ли? У меня реально получилось круто сейчас э обыграть вот это вот все под музыку. Офигеть! Круто! А -а -а -а, у меня получилось! Я с десяти часов тут сижу. Прикиньте. Да? Столько времени потратил. Наконец-то. А, -а, -а, а, Круто слушайте, реально, блин. Спасибо, ребят, за то, что вы меня так поддерживаете. Что мне хочется аж клип, блин, писать. Так, дорогие друзья, пришло время выкладывать мой клип. Так, заходим в контент. Вот так вот делаем. Нажимаем создать видео. Закидываем сюда вот этот файлик. Ага. Для клипа нужно видео. Окей, сейчас запишу. Значит, дорогие друзья, я надеюсь, у меня сейчас спишет, потому что я не вижу, где эта верхняя штучка-то. А, понятно. Короче, значит. меня а, я, я приняла решение, что мне надо именно в этой программе сейчас смонтировать мой видеоролик. Так, где? Все. Пишет. Так, значит, мы берем наш. Нет, видео, видео мне уже не нужно. Отмена, отмена, отмена. Что мне нужно? А, мне нужно сейчас это все закрыть. А зачем я это закрыл? Господи. Так, значит, а. Шарим, не шарю вообще сейчас ничего, потому что мне надо торопиться, сейчас мне сейчас выезжать. Так, как он там называется? Он у меня вроде называется 66, ага. Вот. Такс. Все вставили, значит. Пододвигаем вот сюда. А, нельзя расширить, можно только урезать. Ладно, все. Ну что, ребят, вот, нажимаем Эк... э, э, сформатировать. Качество высоченное. Да, конечно, с моей камерой не получится. Высоченная камера. Так, все до да, форматы MP4 есть. Все, ребят, нажимаем экспорт видео. Так, ребят, вот у меня закончился экспорт видео. Все, нажимаем готово. Я могу его экспорт сделать без видео. Типа. Экспорт, экспорт, а, да, ну да. Высокое качество. Нажимаем, готово. все. закрываем программу. Нет, можно не сохранять. Так, открываем. Нажимаем выбрать файл. Так, давай, давай, давай, давай, давай. Грузи, грузи, грузи. Так, нажимаем. Локал? Нет. Документы. Бандикам. Вот музыка просто. И... Ничего себе. Серьезно, да? Я сейчас просто музыку экспортировал. Не... А, ну это сработало. Музыка просто. Так, закрываем вот этот файл. Так, пишем. Все, ребяточки, опубликоваем. Все, у меня нарушений не найдено, значит, да. Клип допускается. Премьера на канале. Смотрим. Всем пока. Подпишись на мой канал и лайк скорее внизу, люби комментарий, напиши, колокольчик не забудь. Заходи на мой канал, новый ролик открывай. В комментарии залетай и все скорее читай.